Здравствуйте! Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. все микрофоны. Каждый может... не высказал! Сказал! Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 Н, 99.1 ФМ на нашем веб-сайте radio и на нашем youtube канале радио nvc сегодня вместе со мной на народной трибуне инна сергеевна здравствуйте инна сергеевна добрый вечер здравствуйте ну наверное нам никак не обойти стороной тему которая покрывает на самом деле весь мир которая очень остро и широко обсуждается и в разных регионах Используется по-разному в разных частях света. Тут одна хорошая шутка на Фейсбуке была. Как же, а, человечество разделилось на две группы: одна группа отмывает руки, а другая группа отмывает деньги. Согласна, да. Грустная такая шутка, но она, по-моему, соответствует реалиям. Потому что, вот, скажем, поскольку случился коронавирус и пандемия и карантин и выяснилось что мы к этому не готовы и начинаются судорожные движения для того чтобы закупить оборудование хотя накануне некоторые политические деятели распродавали все что можно было распродать в частности в нью-йорке мэр коммунист де, бил дебил деблазио продал вентиляторы из аукциона а потом кома кричал что вот у нам необходимо 40 тысяч вентиляторов и так далее Ну в общем а сейчас закупают маски вот скажем наш губернатор на пару с нашим сенатором дюрбином губернатор притскер которого очень метко кто-то назвал прикстер значит им предложила компания у нас есть тут дисплеins которая занималась пошивом одежды и они очень долго добивались от fDI разрешения на, на то чтобы изготавливать эти маски пошить пош, ну, маски. Месяц, наверное, они ждали разрешения, разрешение получили, они предложили нашему штату разместить заказ, они готовы были его обеспечить. Так наш губернатор с нашим сенатором предпочли китайцев. 17 миллионов бухали, получили какие-то маски, не совсем те, не совсем, так сказать, ну, в общем, и, по-моему, по цене дороже, чем... Чем, чем предлагала наша компания и компания вынуждена была уволить 300 человек своих сотрудников пошли на пособие по безработице в общем ну такой а, работают э, на, там где демократы возглавляют штаты они работают на китай они а не, не на америку а вот тут есть информация я не знаю я не нашел подтверждение объективного но информация проскочила о том что губернатор калифорнии гевин ньюсом на миллиард долларов закупил в Китае маски по цене 5 долларов за маску. То есть, ä, правда, я не знаю, получили они эти маски или нет, но, скорее всего, процентов 5-10 от этой суммы губернатор Ньюсом получит от китайцев на свою избирательную кампанию. В общем, как какое-то странное, странное такое сплетение между демократической партией и китайцами. Вот они друг, друг на друга работают. У них один единственный основной враг, это президент Соединенных Штатов Америки, ну и американский народ, соответственно. И вот они так дружно, я сегодня включил CNN, а, значит, президент заявил о том, что это китайский вирус, что вирус вышел из Юхани, из этой лаборатории. То есть он не говорит о том, что это было специально сделано, нет, он говорит, ну, возможно, это утечка, там как-то случайно произошло. Так CNN занимает сторону китайцев, они говорят... Но нет ведь доказательств прямых, документальных, что это вот вышло из этой лаборатории. То есть они обвиняют президента в лжи и тем самым покрывают Китай. Ну, в общем, как-то как вот так. И, и я не, не думаю, что а, эта война была специально сделана, ну, кто-то утверждает, что это с единственной целью, чтобы а, свергнуть президента Трампа, я не могу этого утверждать, у меня нет для этого доказательств, но я точно могу сказать, что китайцы и демократическая партия используют эту ситуацию на все 150%, чтобы, попыт чтобы избавиться от сегодняшнего президента. Вот это 150%, потому что все их действия, все их, все их поведение свидетельствует об этом. Вот. Примерно такая ситуация у нас. Что у вас. Ну, это еще не все. Дальше мы, может быть, еще поговорим. Что у вас происходит? У нас тоже <сёк> все вполне себе безрадостно, потому что верховный головнокомандующий уже в третий раз обратился к народу, и в третий раз очень пространно дал всем понять, что все под контролем, и печенегов победили, и половцев победили, и волноваться нечем. Все будет чудесно, и коронавирус мы победим. Да Люди ждут каких-то конкретных действий, конечно, народ в ожидании, потому что э, ситуация чудовищная, вот из-за чего. Коронавирус-то Господь с ним, понятно, что вирус неприятная штука, но истерия, которая нагнеталась в СМИ так искусно на протяжении двух месяцев, Конечно, довела людей до ручки. То есть я вижу, это уже доходит до шизофрении. Вот я позавчера заходила в магазин, понятно, что везде разметки, значит, все в каких-то респираторах, все в перчатках, все опрыскано аэрозолями, значит социальная дистанция, все жестко. Какая-то бабулечка чихнула в дальнем левом углу, вынесла пол магазина. То есть люди находятся на низком старте в состоянии какого-то жуткого напряжения. И начинают у себя обнаруживать, особенно сейчас с похондриком, ребята, которые и так у себя в мирное время находят все болезни по алфавиту, а когда каждый день люди видят сводки, как сводки с фронтов буквально, да, что сколько погибло, сколько заразилось, сколько отвезли в больницу, сколько привезли, я понимаю, что ситуация серьезная, но вот это нагнетение искусственное, я считаю, что это самое страшное преступление. Люди находят... Это самый страшный удар, во-первых, по иммунитету, то есть люди, которые в заперти месяц сидят и никуда не выходят, а здесь с этим достаточно жестко, то есть, во-первых, есть штрафы, во-вторых, введены эти изумительные QR-коды, которые тоже получить. Это целая история. Ты должен доложиться по форме, значит, где ты проживаешь, прописка, ИНН и СНИЛС и, и все прочее. Чуть ли не сдать отпечатки пальцев. И только потом, если система соблаговолит, тебе будет дозволено куда-то отлучиться на 24 часа, если ты указал вескую причину. Это тоже злит людей, потому что все прекрасно понимают, что карантин-то когда-нибудь закончится, а собранная информация может быть очень по-разному использована прекрасной российской властью. она никогда не гонушалась строить здесь такой электронный концентрационный лагерь. Все понимают, что это пахнет керосином. Тем более на штрафах я... За первые сутки слышала, когда Собянин отчитывался, там уже какие-то миллиардные цифры, и это только когда они начали штрафовать автомобилистов. То есть изумительная система, вся Москва, как любой крупный город, утыкана камерами. И, конечно, масса людей, которые вынуждены ездить на свои предприятия, а многие выживают как могут, потому что, вот мы начали с этого разговора за кадром, индивидуальные предприниматели просто вешаются, то есть это люди, которые занимались не только ресторанным бизнесом, там, салонами красоты и туристическими фирмами, а всем остальным, и эти ребята, у них гигантские задолженности по арендной плате, у них огромные серьезные обязательства по зарплатам своих сотрудников. И верховный главнокомандующий не удосужился объяснить, что с ними будет. То есть вот это его неизменная улыбка и заверение, что, ребят, все решим, вы не переживайте, это просто каникулы, просто майские праздники, опять же, проведите с семьей, с детьми, обнимитесь в конце концов. И осталось чуть-чуть, до 12 мая там поглядим за второй месяц уже у людей накапали серьезные цифры, и вот это вот безумное внутреннее напряжение, оно привело, во-первых, к тому, что страшный рост домашнего насилия, я не знаю, если это в Америке, у нас статистика просто чудовищная. То есть доблестные мужчины, которые потеряли работу, потеряли перспективу и не понимают, что будет завтра, начали просто пить, избивать жены, детей. Вот к чему привела эта чудесная изоляция. Мало того, я прекрасно осведомлена как разрушается иммунитет. Ну вот Люди сидят с законопаченными окнами, все боятся простудиться, не дай Господь, какой-то сквозняк. Да? У многих нет денег на хорошие овощи и фрукты, отвратительное питание, изолированное помещение. Через 2-3 недели еще эти люди будут на улицы, и, безусловно, все они заболеют. Вот я просто в этом убеждена однозначно, потому что была любопытнейшая ситуация две недели назад, когда Собянин очень жестко оповестил всех о гигантских штрафах, о том, что все будет сурово, ни в коем случае не, не значит, шаг влево шаг вправо право расстрел. И часть людей, сделав себе QR-коды, оформив официальные пропуска, поехала на работу на метро. Им было обещано, что если все в соответствии с законом оформить, можно будет беспрепятственно доехать до работы. А в метро случилась следующая ситуация. Полицейские, изумительно, если вы видели, может быть, видео или какие-то фотокарточки, они достаточно расслабленно переговаривались между собой, говоря по телефону, нехотя перелистывали эти бумажки. И исключительно по их вине за буквально 15-20 минут образовалась огромная, не просто очередь, это была отдавка и столпотворение. Это было вот две недели назад, после чего все вирусологи сказали, что «ребят, мы вас поздравляем, ждите, поскольку инкубационный период 14 дней, у вас плата заболеваемости будет как раз в первых числах мая». Собянин в первых числах мая, то, то бишь сегодня, отчитался, что мы вышли на плата, это пик заболеваемости, и якобы это был такой естественный ускоренный рост. Но я вижу, что исключительно действия властей некомпетентных привели к этому результату. И, конечно, люди скоро будут браться за виллу, у нас уже несколько серьезных вспышек, бунтуют вахтовики в Якутии. Это люди, которым тоже нечего есть. Суровые мужики, которые говорят, давайте нам начальство, давайте в конце концов что-то решать. Бунтует Кавказ, пока это все локально подавляется. Москва пока держится, но это тоже непредсказуемая ситуация. Сколько еще будут люди молчать, потому что если бы я была предпринимателем, я бы тоже возможно давным-давно, как Илон Маск, сделала жесткое заявление. Ибо мне непонятно, сколько еще ждать. Я понимаю, что ситуация непростая, да, ее нужно как-то, тут такое, да, должен быть вин-вин, позаботиться о гражданах, придумать какую-то систему проверки, там, не знаю, потому что, опять же, я слушала двух вирусологов, которые придерживаются полностью противоположных точек зрения, и у врачей нет единого мнения, потому что кто-то из них говорит, ребята, давайте приобретем иммунитет, давайте потихонечку, вот как швейцарская модель, да? мы будем людей выпускать, они будут работать, больных, естественно, мы изолируем, закроем те, кто там подозревается в коронавирусе, все остальные должны, безусловно, возвращаться к нормальной жизни, потому что уничтоженная экономика приведет к тому, что, ну, допустим, выйдут здоровые условно люди через месяц, работать им будет негде, это будут десятки миллионов безработных, это будут уничтоженные предприятия. И тогда вопрос станет другого рода. А как это все возрождать и на какие деньги вообще? Ну, по поводу этих... Я, я слушал это интервью двух вирусологов э американских, Полностью, по-моему, прослушал Там часовой пресс-конференция Часовая, не отвечали на вопросы И на самом деле в этом есть некая логика Миллионы лет существует Так скажем, человечество Всегда существовали какие-то вирусы Вирус, да. И единственное, чем мы спасались Это вырабатывали иммунитет То есть какие-то контакты Какая-то небольшая доза вирусов Потом организм начинает сопротивляться Антитела образуются и так далее Вот то, о чем вы сейчас сказали То, что люди сидят в изоляции И, безусловно, иммунитет Иммунная система падает на ноль, и как только откроются и люди начнут контачить и обмениваться вирусами, а поскольку иммунная система а, совсем подавлена, конечно, будет всплеск очередной. И у меня такое впечатление, что те специалисты, которые рекомендуют вот карантин и так далее, они это знают, и они это делают с умыслом. Потому что я не устаю повторять о том, что если бы к решению этой проблемы не примешивалась политика, она бы решалась совершенно по-другому вы посмотрите у нас некоторые штаты южная дакота там республиканка бывший конгрессмен ее выбрали губернатором она вообще не закрывала штат и у них и у них протекает ситуация значительно более благоприятно чем в других штатах то есть там и количество зараженных инфицированных меньше количество смертей меньше и так далее Жестокий карантин в Нью-Йорке, но там всплывают такие чудеса. Скажем, губернатор Нью-Йорка отдал команду, чтобы из нью-йорсинг-хомов но это дома для дома престарелых, там, значит, привезли в больницу людей, сделали анализ, анализ положительный на коронавирус, и он дает команду их отвозить назад в нью-йорсинг-хом У нас 25% всех умерших составляют как раз люди, которые умерли в но если mm -hmm. человек ну вы понимаете что привезли людей установили что они инфицированы их возвращают назад в замкнутое пространство где они mm -hmm. общаются то есть у меня такое впечатление что это или безумие и причем из него делают герои он каждый день выходит одно время там пресса начинала его толкать подыгрывать что вроде как бы он будет кандидатом возможным а, в президента потому что из него сделали герои он так сказать там бурную деятельность развел но если посмотреть фактически что произошло я уже мы с вами говорили до эфира я говорю каждый губернатор обладает определенными полномочиями причем широкими полномочиями в их распоряжении те же самые министерства на штатном уровне в их распоряжении национальная гвардия то есть губернатор принимает решение нет губернатор не может они все показывают пальцем на президента президент должен а когда президент говорит слушайте пора открывать страну мы дальше не можем так сидеть ну, они да. они начинают вставать на дубы да какое ты имеешь право это мы здесь командуем то есть вот тут они командуют но опять опять же к этому примешивается политика потому что те штаты где а, у власти стоят республиканцы они так постепенно начинают их открывать, ну в зависимости от ситуации вот я говорил в одном штате вообще не закрывали в других штатах начинают постепенно открывать там же где стоят демократы они с каждым днем наоборот усиливают вызывают недовольство народа провоцируют народ у наших соседей в мичигане это просто фашист в юбке ну просто фашист в юбке училась у джорджа сороса работала на него в свое время в общем ситуация неприятная и действительно когда у нас на сегодняшний день 30 миллионов безработных это почти 20 процентов от О, тех, да, прости, кто... то же самое. это же жутко а предприятиям восстановиться не просто так ну вот скажем грубо говоря ресторан небольшой ресторан семейный да они не работают уже два месяца у них набежал долг там по аренде по всем платежам по utilities когда он их отработает непонятно то есть наверняка они объявят банкротство. Наверняка, скажем, что... Yeah, у, нас, у нас вообще по ресторанам крайне занимательная вещь. И, безусловно, кому война, кому мама родная, это всегда было так. Кто-то в этой ситуации тонет и ищет спасательный круг, а кто-то этим пользуется. Потому что я почитала в новостях, есть такая чудесная организация ⁇ Мираторг ⁇ принадлежащая кому-то из родственников Дмитрия Анатольевича Медведева. И вот она уже потихонечку забирает все рестораны в центре Москвы, то есть там какие-то наполеоновские планы, потому что, естественно, все самые шоколадные места сейчас будут пустовать. То есть люди не смогут покрыть арендные платы, чем бы они ни занимались. Никто этого не ожидал, никто не был готов. Всем же изначально врали, у нас это было вообще изумительно. Когда Путин выступил первый раз, он объявил, что карантин продлится ровно одну неделю, что все это временная какая-то история, ребята, не переживайте, опять же, все под контролем. И люди подрасслабились и подумали, ну правда, верховная главнокоманда еще не может лгать, семь дней посидим, и все радостно кинулись, кто любовью заниматься дома, кто, значит заниматься какими-то делами, учить испанский проходить какие-то онлайн-курсы, запас энтузиазма был неиссякаем. А когда через неделю стало понятно, что это вранье от начала до конца, и они планируют все это продлевать, больше того, они когда очень аккуратно говорят о снятии карантина, там же совершенно драконовские методы, и они смертельные для тех же рестораторов, ибо... Никто не отменяет социальную дистанцию. Они все это оставляют. И собираться можно будет даже в крупном парке, там не больше 50 человек на расстоянии полутора метров. То есть если ты заходишь в любимый ресторан и сидишь напротив, вдалеке от супруги, в перчатках и в маске, это какая-то очень сомнительная история с домашним ужином. Якобы вирус убивает летние, летние солнечные лучи, и якобы, возможно, будут какие-то открытые веранды, но все это тоже под большим вопросом, и поскольку крайне противоречивая информация, людей это и раздражает. Я слушала, там было несколько вирусологов, в том числе и немецкие ребята выступали, и австрийские. И они действительно бьются сейчас стенка на стенку, потому что часть из них доказывает, что, ребят, но ну мы не можем в стерильных условиях э, допускать, чтобы люди еще сидели месяц дома. Это приведет все равно к, к повышенной заражаемости, все равно люди высидят. А потом, вот у меня несколько случаев было, Люди сидели три недели безвылазно дома, исключительно заказывая еду у доставщиков там, пиццы или из каких-то проверенных ресторанов и мест, да? все равно заразились на ровном месте, совершенно никуда не выходя. То есть Такая для меня тоже странная мера предосторожности, при том, что они не пожилые люди, они не в зоне риска, и у них нет сопутствующих заболеваний, никакого сахарного диабета, там и сердечных заболеваний, и же с ними. Здорово, молодые ребята 30 лет, но тем не менее вот так получилось. То есть, тогда вопрос, а в чем бонус-трек от сидения двухмесячного дома. Значит, кто-то делает передел рынка, воспользовавшись ситуацией. Мало того, еще обвалится банковская система, потому что из того, что вижу я, люди не в состоянии будут закрыть ни один ипотечный кредит. Ну, то есть им ни с чего. Они же все перекредитованные. Машины кредитные, айфоны, куча каких-то э, бизнес-моментов. Получается, что банковская система тоже должна быть кем-то перезапущена. Есть, абсолютно такая. абсолютно Та же самая ситуация Пока это еще не, не так сказать, деньги, которые вбрасывает правительство Оно, оно как-то немножко поддерживает банковскую систему Но еще раз говорю Скажем, у нас 30 миллионов малых бизнесов люди, которые на ПРО, допустим, могут подать на пособие по безработице, и уже 30 миллионов сидят на пособие по безработице. Ну, скажем, а те владельцы малых бизнесов, которые работали не... На, на, ну, как бы получали... До, от дохода жили. Mm -hmm. Они даже не могут подать на пособие по безработице. То есть это люди, которые обречены... Я не знаю, как существовать. И, конечно, у них тоже и, и кредиты, и ипотечные кредиты, и машины и так далее. То есть если дальше так будет продолжаться еще какое-то более-менее длительное время, дальше начнет сыпаться банковская система, потому что дальше выстроится очередь э, в суды на банкротство. Да. И дальше опять нужно будет миллионы долларов, чтобы миллиарды долларов, чтобы выкупать банки. Сейчас, э, значит, демократы не подписывают очередной транш, чтобы помочь, потому что видят, что денег не хватает, там выделяли. Я сегодня слушаю э, Кадло, Лэри Карло, советник по экономике, президента он назвал цифру 109 миллиардов долларов выделили малым бизнесом а мне подумалось ни хрена себе 2 триллиона там 300 миллиардов долларов выделили вот на эту всю лабуду? это один транш а до этого было еще два транша специально для госпиталей для, для здравоохранения выделялись там сотни миллиардов и вот из этих двух триллионов 109 миллиардов долларов выделили малым бизнесом А куда же пошли остальные то деньги ну Правительство заграбастывало себе десятки или сотни миллиардов долларов, потому что каждое агентство получило деньги. Сейчас еще наши э, разлюбезные демократы в Штатах требуют якобы реэмбёрсмент. Что... Вообще не понимаю. Вот Прицкер просит, наш Прикстер просит там 40 с лишним миллиардов долларов, чтобы ему возместили якобы на расходы, связанные с борьбой с коронавирусом. Как, какая борьба что делали ну с дюрбином они закупили на 17 миллионов левых масок понятно а якобы они госпиталям помогали до да госпиталям целевым назначением выделялись деньги сотни миллиардов долларов специально госпиталям так нет проблема в другом эти же э, политики привыкли покупать голоса покупать голоса бюджетников потому что у нас существует э, такая порочная система профсоюз государственных служащих то есть встречаются профсоюзные бонзы с губернатором причем эти бонзы оплачивают губернатору его избирательную кампанию, он от них зависит он сидит у них в кармане и они ему говорят значит так учителя у нас должны получать по 120 тысяч ну я условно говорю у нас кстати есть некоторые учителя которые получают а пенсия должна быть вот такая то значит там страховка медицинская вот такая то плюс оплачиваем отпускает то он говорит да как так так стоп стоять у тебя выборы через два года понял раз составили контракт а учителя получают пенсию из бюджета то есть из денег налогоплательщик не только учителя все государственные чиновники получают пенсию из бюджета то есть мы должны а, откладывать деньги там в частный 401 план в, в, в, в накопительный чтобы чтобы на пенсию себе, так сказать, собрать какие-то деньги. А эти получают пенсию из бюджета, из из текущих поступлений. Так вот, non, так называемый non-funded вот то есть долги в будущем, которые правительство должно будет выплатить в виде пенсии бывшим своим сотрудникам, по одним оценкам 40 миллиардов, по другим 120 миллиардов, по третьим 200 миллиардов. Это вот такие вот такие долги в штате. И, конечно, он пытается заткнуть эти, эти дыры. Он, правда, вот в этом письме, они указали, что им всего нужно там 10 с лишним миллиардов, чтобы погасить долги по пенсиям, а остальные там на разные вещи, и причем некоторые вещи вообще анонимные, не указанные. Простите, какое отношение имеют пенсии ваших чиновников к борьбе с коронавирусом? Ну вот, и Пелоси сказал, нет, если не дадите нам триллион долларов для того, чтобы мы поддержали муниципалитеты, города и штаты, прежде всего демократический, потому что самая скверная ситуация финансовая именно в тех штатах в которых правят демократы если вы не дадите значит никаких больше денег мы выделяем. то есть дело держат заложниками а каждая неделя она на неделю оттянула принятие закона там 4 миллиона человек подало на безработицу еще на неделю оттянула, еще 4 миллиона подали на безработицу то есть это, это входит в их личный интерес потому что избирательный год в ноябре будут выборы и все, что происходит, вся эта машина пропагандистская, все эти телевизионные каналы, они 24 часа в сутки, 7 дней в неделю рассказывают какие-то страшные истории, показывают людей анекдотические случаи, но в принципе действительно есть. И, и, и пальцем показывают в сторону президента. Президент ничего не сделал, он, не он ничего не сделал. Ну, и, в общем, пропаганда работает, так что боюсь с другой стороны у них нет кандидата выживший из ума э, насильник, как выясняется но он всегда был так вроде дурачка-клоуна ни одна проблема, которая там стояла перед Сенатом он везде был неправ но ни одну глобальную проблему он возглавлял комитет по международным отношениям и, и все мимо денег все мимо денег окей, так или иначе мы должны прерваться сделаем небольшой перерыв и после перерыва Вернемся, продолжим. Если будут вопросы, я напомню номер телефона и, может, пообщаемся с нашими радиослушателями. Возвращаемся в программу Народная трибуна. Напомню, со мной сегодня в эфире на Сергеевна. Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять первый звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сергей и Инна Сергеевна. Хотела. Просить. Вот о, в интернете много есть видео просто из России, просто которые, я не знаю, крыша сносит о том, как заваривают подъезды и оставляют дырочку для того, чтобы про, там, просовывать какие-то продукты, а, закрывают общежития, не выпускают, а больницы закрывают и у них, за, закрывают и больных, и врачей. Вы не могли бы как бы? Подробнее рассказать, вот такие ужасы, ну это на самом деле так все происходит? Про заваренную про заваренный дверь не знаю, впервые слышу, а то, что в принудительном порядке действительно, ну, в таких полуказарменных помещениях все это директивно всех никого не выпускать и в скотских условиях людей держать, это абсолютная правда. Это я уже упомянула о бунтах в Якутии, на этой почве все началось, где вахтовики бунтуют они в совершенно скотских условиях там проживают, при этом им никуда нельзя деться. И вот это отряды, которые, опять же, под руку с верховным главнокомандующим сейчас пытаются якобы предотвратить вспышку пандемии и якобы из благих побуждений вводят эти драконовские меры конечно перегибает палку потому что меня насторожило когда только они объявили что не просто вводится допустим пропуск на выезд из дома да а если ты пересекаешь например московскую область и движешься куда-то в Тульскую область и далее по списку, то тебе каждый раз нужно пересекать еще вот определенную границу и бесконечно получать эти пропуска, потому что везде вот эти лютующие патрульные, суровые, со своими какими-то внутренними указаниями пытаются разворачивать машины или их штрафовать. Я еще почему эту тему заострилась, потому что... Мы занялись волонтерской деятельностью, огромное количество нищих людей, но им нечего есть. То есть это беззащитные старики, малоимущие, это многодетные семьи, это люди, которые остались вообще без пособий. А У моих давних друзей есть старый фонд «Добрые люди», и они просто-напросто организовали акцию своими силами, там, 200 с лишним волонтеров, ребята, которые начали сбрасывать деньги, покупать продукты, все на своих машинах начали их развозить. За две недели они развезли, там, по-моему, половиной тысячи тонн. И все это вот такими кавалерийскими наскоками, то есть из, в Жуковске все эти люди живут, 10 городов они обеспечили, но это бесконечный поток волонтеров. То есть, в принципе, власть озабочена только тем, чтобы действительно там фигурально заварить дверь, никого не выпускать, никому ничего не разрешить, сказать, что сидите дома, ждите особых указаний. При этом люди остались просто без еды абсолютно на полном нуле. Я не понимаю, как бы, чего хочет добиться власть, потому что протестные настроения и так были яркие в России, они и так были на пике. А если еще подождать недели две-три? И летнее время, самое шоколадное, когда уже даже ленивые выходят на улицу, это не зима холодная, не трескучие морозы, у меня ощущение, что либо они как-то в стратосфере пребывают, или сошли с ума, потому что они сейчас поджигают вот этот Бекфордов шнур под собой и просто ждут, когда эта пороховая бочка рванет. Вот и все. Давайте, прием следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Админ, здравствуйте, я просто хочу сказать что у нас в Америке немножко по-другому, потому что на уровне э, властей вот, президента есть, дел, делает все, что нужно, а на уровне штатов идет полный саботаж. Я просто приведу пару примеров. Вы знаете, выделили симуляционный чек 600 долларов для людей, которые ну, на, на, на безработице И деньги уже выделили, и должны были получать... Так, сигнал, к сожалению, пропал. Ну, вам, наверное, придется Если либо перезвонить, могу... потому что через пару слов слышим вас. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Я ну, хочу сказать, коронавирус действительно серьезная вещь, по крайней мере, для таких людей, как я, уже на и, в общем-то, не совсем здоровых, но в сущности, по моим понятиям, идет самый серьезный распил бабок, который я только видел, ну, по крайней мере, в своей жизни. Передел собственности и распил баба. Человек – это две руки, две ноги и одна голова. А в голове – же самые мысли. Все идет от имени народа. Нас называют по-разному. Налогоплательщики, избиратели, там жители штата. Но в сущности, это тот же самый народ, от имени которого все идет. Если в России это вообще серая масса, которая вообще никто не спрашивает, то в Америке в итоге... Похоже, наступают те же самые времена. По крайней мере, мне так кажется. Вот. И вопрос у нее такой: понимают ли это люди в России о том, что происходит сейчас? И вопрос Сергея: понимают ли люди в Америке, что сейчас происходит? Спасибо, я вас слушаю. Спасибо. Ну, за Россию сказать ничего не могу. В Америке кто-то понимает, кто-то не понимает. Вообще интересно, ведь. Ну, понятно, что люди склонны к левому мышлению, безусловно, поддерживают точку зрения, которая противоречит высказываниям президента его чаяниям и так далее. То есть это по партийной линии. Я уже обозначил, что те штаты, в которых сидят губернаторы-демократы, они, как правило, саботируют идеи президента. То есть если он, говорит, если он выступил в свое время еще 31 января и перекрыл сообщение из китая то есть чтобы ограничить доступ китайцев к нам потому что есть такая информация что когда в хуане все это возникло китай изолировал этот город то есть им их а отрезали от остального китая но зато а у них а между сообщение между хуанем и разными странами оставалось прежним и несколько сот тысяч китайцев вот в тот период, когда Хуань был закрыт на карантин, прилетели в Соединенные Штаты Америки. Несколько сот тысяч, это факт. Ну, оценки разнятся, там, кто говорит 350, кто говорит 750, ну, неважно, но это факт. Значит, президент издал президентский указ прекратить полеты из Китая. И вся пресса, все демократические лидеры включая нынешнего кандидата в президенты от демократической партии, выжившего из ума Джо Байдена, обвинили Трампа в расизме, что якобы на расовой почве Трамп это предпринимает. А, значит, Самый большой специалист, а, а, доктор Энтони Фуачи, Который советует президенту Сказал, что в этом нет необходимости Нам ничего не угрожает и так далее А Всемирная организация здравоохранения Этот э, человек из Эфиопии Который ее возглавляет Сказал, что это неправильно Этого делать не надо Это только ухудшает ситуацию В общем, Трампа обвинили во всех смертных грехах А сегодня Нэнси э, Пилоси Говорит, что у нас бы этого не было Если бы Трамп запретил принимать граждан США, которые остались в Китае, Министерство иностранных дел предприняло колоссальные усилия для того, чтобы вернуть граждан, находящихся за рубежом, но чтобы не бросить их на произвол судьбы, понимая, что ситуация эта аховая, везде карантин, гостиницы закрываются, вы же понимаете, жуть, оставить человека в чужой стране, администрация себе позволить не могла, поэтому Министерство иностранных дел предприняла колоссальные усилия чтобы вернуть всех граждан в том числе и тех которые находились в китае теперь пилоси обвиняет трампа вот дескать у нас пандемия потому что трамп принимал граждан сша из китая а он не должен был этого делать Ну, то есть доходит абсолютно до абсолютного абсурда и вы знаете это срабатывает на некоторых другие люди скажем у которых родственники находятся ну в, в группе риска скажем так у меня есть один хороший знакомый, у него, у супруги, значит, ну, иммунная система подавлена. И он, конечно, возражает против того, что, чтобы открывал, отменяли карантин. То есть он беспокоится за свою супругу. Я его понимаю, с одной стороны. А с другой стороны, а как же те люди, которые остались без средств к существованию? И потом, то, о чем вы говорили, если людей изолировать, то иммунная система будет умирать. И потом ведь никто же не заставляет, скажем, ну, если я чувствую, что я тоже вхожу в группу риска, я стараюсь избегать каких-то лишних контактов. Я не хожу в магазины, я тем более не хожу на какие-то массовые мероприятия. То есть это мой выбор, Это, это так должно быть, это, это, это то, что приписывает нам, ну, свободная конституция это мой выбор, что мне делать то есть система американская была до сих пор ну, до определенного времени, она позволяла человеку достичь неимоверных результатов в жизни и в то же время позволяла человеку грохнуться с его высоты или быть идиотом кем угодно, это твой выбор на этом строилась эта основа этой страны сейчас как-то все выглядит несколько иначе. И это печалит, это печалит, это настораживает. То есть чиновники могут своим решением превратить нас в заложников, говорить нам, что мы можем делать, чего мы не можем делать. Ну, в общем, не знаю. Yeah, ну, тут, тут я действительно согласна с Маском. У нас в России просто его слова тут же переврали и представили его как такого экзальтированного, эгоиста, сволочь, ублюдка и упыря, который, значит, попирая все человеческие нормы, проклятый капиталист, который хочет денег и только ради денег призывает выйти на работу. Ну, то есть, как это обычно в стиле Соловьева и Киселева, все было выдрано из контекста, и из него сделали какого-то монстра, который ради наживы готов там по головам людей идти вперед и кричит «Долой карантин!». А он говорит очень правильные и спокойные вещи. Он говорит, ребят, все это супер, и, безусловно, должны изолироваться люди в группе риска. У кого есть своя голова на плечах, если ты понимаешь, что ты уже не 20-летний студент и у тебя есть сопутствующие заболевания, посиди, пожалуйста, родной дома. Так случилось, страшная пандемия бушует, будь любезен. Обезопась себя в первую голову, если у тебя есть мозги. Но все остальные люди должны как-то поднимать экономику. И он беспокоится не только о своих деньгах, а о рабочих местах это его заводы, а люди, которые уже попали под сокращение и еще попадут. А у всех у них Опять же, дети, ипотеки и куча обязательств. Вот я смотрю на людей среднего возраста. Они сейчас заперты дома там, с двумя-тремя детьми. Но это настоящий ад. Мало того, что их принудительно перевели на систему онлайн-образования, которой вообще Россия была не готова. То есть какая-то Мария Петровна, чудесная пожилая 60-летняя женщина, которая компьютер фактически видит первый раз в жизни. Как она Петрова будет учить химию, физике и математике? То есть дома начинаются просто скандалы и драки. Я слышал, у меня чудесные соседи, интеллигентнейшие люди живут сверху и снизу, и у них уже начинается разбрута шатания, потому что дети не учатся, они не понимают, как это все криво косо построено в онлайне, учителя к этому не готовы, психуют, дергаются, не могут завести себе электронные журналы, государство себя вообще сложило все полномочия по социальному обеспечению, и тут, конечно, ни о каком иммунитете речь не идет, люди выйдут разодранные, нервные, дерганные, бледные в депрессивном расстройстве без денег. И они схватят уже либо пневмонию банальную, либо сердечный приступ, вот и все. Вы упомянули Соловьева, еще кого-то. Далеко ходить не надо. Включил CNN, MSNBC целыми днями и говорят: на одной чаше весов человеческая жизнь, на другой чаше весов финансовые интересы. И показывают пальцем на трампа он предпочитает финансовые интересы рискуя тем самым человеческими жизнями буквально в буквальном смысле то есть так что нам даже не обязательно смотреть соловьеву чтобы понять о чем о чем говорят практически говорят одно и то же то есть давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста вы в эфире добрый день, господа. Дамы, господа. Вы знаете, Сергей, то, что сказали про Пелосия, я еще этого не слыхал сегодня. Но это такой бред сивой кобылы. Все цивилизованные страны. Я лично знаю ребят, американцев, которые в марте месяце, в середине марта уехали из Израиля в Америку и все в один голос говорят, что это благодаря Трампу. И наоборот, израильтяне, которых... То есть цивилизованные, нормальные страны, старались всех своих граждан привести в свою страну и говорить теперь, что это ну это вообще, не неужели этому кто-то верит? Я бы хотел вас спросить, эм, а, а как у вас было? Россия разве тоже не пыталась привести всех своих граждан? мог я ошибаюсь, или я не точно знаю. Мне кажется, они тоже пытались привести всех своих граждан правда, в разных странах мира к себе в страну. Не всегда Поздравляю. Да, огромное спасибо я вас послушаю по радио спасибо вы знаете что я буквально два слова скажу во-первых когда услышал это, это, это обвинение в адрес президента от пелоси я сразу не сразу подумалось об израиле израиль предпринимает колоссальные усилия готов идти на все чтобы не только живых вернуть но даже погибших тела вернуть Да, тела. и вот я и мне сразу почему-то об этом подумалось. Теперь, что касается России, я не знаю, предпринимала Россия или нет, но это на Сергеевна расскажет. Но он, наш корреспондент в Израиле Александр Непомнящий там была история: группа российских туристов осталась в Израиле, поскольку самолеты перестали летать, пер, перекрыли, и э, израильтяне э, помогали, там э, русскоговорящее отделение Ликуда помогало устроить их в какой-то отель. Э, так сказать, собирали деньги, э, продукты, то есть, чтобы поддержать. Но люди буквально не могли улететь. Я не знаю, с чем это связано, но, короче, самолеты не летали. И вот группа россиян осталась там, и израильтяне их как бы взяли на содержание. Вот это, эту историю я знаю. Ну, а как на государственном уровне это происходило, мне трудно судить. Дело в том, что джентльмен начал с очень важной формулировки. Он сказал, что все цивилизованные страны, действительно в первую очередь озаботились своими гражданами, которые по, ну, по воле обстоятельства оказались где-то далеко от родин. Россия в этом смысле страна, конечно, абсолютно уникальная. То есть, это, это старая добрая русская традиция, начихать на своих граждан, где бы они ни находились, в Израиле, в Америке, в Германии. То есть это такая нормальная русская традиция чиновничья. Когда по этому поводу разгорелся скандал и прекрасную Марию Захарову, спросили, что а почему такое скотское отношение и вообще вы собираетесь ли вы как-то заниматься людьми, которые находятся где угодно, на Пхукете, в Новой Зеландии, почему никто этим не озаботился, она произнесла гениальную формулировку, которая, я могу ошибаться в деталях, но суть была такова, что ребята остались в чужих странах исключительно по собственной халатности, это вообще их проблемы, то есть застряли где-то, ну и застряли. И вот это какой-то фантастический, запредельный цинизм чиновничий, Я, мне сложно представить, чтобы кто-то из американского МИДа вышел и сказал, остались там наши граждане где-то в Украине или в России, да и Господь с ними, надо было раньше вылетать просто и начать на вас три раза. Когда по этому поводу возникла буря в стакане и Навальный вызвал значит, Захарова на дуэль, у них сегодня должна была состояться дуэль по этому поводу как раз. Заявление абсолютно скотское, оно взбесило справедливо всех людей, потому что это, ну, такого не видел никто еще. Причем она сказала это как как-то с улыбкой, так в проброс испадовали, что, дескать, проблемы утопающих нас не касаются. Сначала она согласилась и сказала, что обозначила какую-то дату, 17.00, вот сегодня 1 мая, это должно было стрястись, эпохальное событие, потом начались пикировки по поводу модераторов, но, в общем, все предсказуемо заглохлое и не случилось, не случилось, но я бы полюбовалась на эту картину, потому что вот это бесконечное скотство, когда ты живешь на народные деньги, ты слуга народа, ты получаешь серьезнейшую зарплату, с утра до вечера чекинешься в Инстаграме, летаешь в заграничные поездки и по дефолту объясняешь людям, что если вы где-то попали в то это лично ваша персональная проблема тогда у людей возникает простой как отмечание коров вопрос ребята а зачем вы нужны дорогие чиновники хороший 100%. вопрос и на сергеевна в этом месте мы просто обязаны прерваться Station ID реклама и так далее вернемся буквально через несколько минут возвращаемся в программу народная трибуна сегодня на народной трибуне и на сергеевна и я по-прежнему зовут сергей зацепин я еще раз хочу поблагодарить всех наших слушателей а, они понимают нашу сложную ситуацию потому что наш бизнес оказался в ситуации то есть мы не остановились мы продолжаем работать но а, бизнесы которые мы рекламируем по сути дела остановились мы и тут станция нам сказала если вы к 1 мая не рассчитаетесь мы вас отключим так вот по сегодняшний день продолжают поступать Донешен, маленькие чеки или переводы через PayPal от людей, которые нас слушают. Причем не только от, э, ну, как правило, от местных мы получаем чеки, а со всех уголков земли мы получаем небольшие переводы чтобы поддержать наш бизнес, чтобы мы могли выходить в эфир. Это не решает полностью ситуацию, но мы какие-то деньги там платим за эфирное время, чтобы, чтобы нас действительно не отключили. И несмотря на то, что долги растут, я думаю, что когда-нибудь все восстановится, бизнесы заработают, и мы сможем рассчитаться с долгами. Но меня настолько трогают вот эти... А иногда чеки сопровождаются письмами. У меня спазм, я не могу. Я когда начинаю читать эти письма... То есть я привык, когда меня ругают вплоть до матом в эфире а когда люди высказывают слова благодарности я не могу спасибо огромное мне кажется, да, мне кажется ради этого и стоило работать если такая теплота в сердцах если такой отклик если людям так дорогая эта станция значит все было сделано правильно и значит такая теплая хорошая аудитория честная правдивая отзывчивая абсолютно а по поводу того, что Медведев скупает а, там бизнес или там кто-то аффилированный с Медведем скупает, а у меня такое впечатление, что Китай потихоньку скупает компании. То есть, все, а, по сути дела, все европейские страны США остановились, как бы не знаю, Стаки в свое время грохнулись сильно. А вот информация о том, что в Европе европейские компании Китай скупают, потому что в Китае это все в порядке. У них по моему ну, да. у них бизнес э, просто расцвел он вот, я говорю наши поддерживают китайский бизнес губернаторы демократы э, сенаторы поддерживают китайский бизнес свой и вообще странная Конечно. ситуация мы говорим о проблеме об очень серьезной 90 с лишним процентов составляющих медикаментов производится в китае получаем из китая и тут в какой-то момент когда президент сказал что Китай как бы должен, неправильно поступил, они скрыли информацию, и от этого пострадал весь мир. А Китай намекнул, что вы, дескать, там поосторожнее, а то мы вам перекроем кислород с лекарствами, с медикаментами. И у нас действительно в некоторых госпиталях стали испытывать некое напряжение, то есть нехватка медикаментов. И это серьезно, это, это угроза национальной безопасности, причем это антибиотики, которые нас постоянно лечат в огромное какие-то там, я не знаю, бупрофен и так далее. В общем, массу медикаментов мы получаем из Китая. Доходит до абсурдов, того что патроны военные получали из Китая. Некоторые компании покупали в Китае, продавали военным, делали большой бизнес. И как бы речь идет о том, что, но ну, эти же маски можно производить здесь элементарно просто. С одной стороны, нужно получить разрешение от FDI, подтверждение, что разрешается производить маски. С другой стороны, карантин, как бы, нам нужно открывать, нам нужно заставлять предприятия пытаться раскрыть, чтобы они заработали. Нет возможности, потому что карантин. Нельзя работать, остановлены предприятия. Сейчас другая мулька появилась. Сейчас э, профсоюзы закрывают э, мясоперерабатывающие комбинаты. И это становится таким тоже центровым, центрпис такой, на телевидении начинают показывать, начинается паника, сейчас люди начнут, ну, нас предупреждают о том, что будет нехватка, дефицит мясных продуктов, люди сейчас ринутся, начнут покупать мясные продукты, а поскольку эта цепочка нарушается, в магазинах образуются пустые полки, и средства массовой информации будут 24 часа в сутки показывать, то есть... Нагнетать атмосферу, показывать, и все, это вина будет нечаянная, как президента Трампа. Вот все к этому а сводится. Вы не обратили еще внимания на крайне любопытную вещь? Вот я давно слежу за новостями по, по мясной индустрии. Там есть крайне любопытный передел рынка. Вот то, то, о чем мы сказали о банковской сфере, да, не так давно это было, по-моему, лет шесть назад. Если я правильно помню, это делал Сергей Брин. И еще несколько выдающихся молодых людей они занялись выращиванием искусственного мяса да да да такой заменитель да. мясной Совершенно верно. И когда они этот продукт предложили каким-то крупным компаниям, люди, конечно, оказались не готовы. Ну, во-первых, все сказали, что фу, мы не едим синтетику, дайте нам нормальную баранину и свинину. А теперь, поскольку вирус все-таки якобы выпал из какой-то уханьской летучей мыши, очень легко поставить под вопрос остальных животных. То есть сначала будет перебой с мясным питанием, потом на арену выйдет какой-то предприимчивый человек и скажет, ребят, не надо суетиться, есть искусственное мясо, давайте употреблять его. Оно питательнее, полезнее, дешевле, и это тоже будет крайне занимательная история. Да. А теперь еще одна версия по поводу ин инъекций, вакцины. значит Вышел на MSNBC Зекиль Мануэль, это брат рама эммануэля который был в свое время chief of обама потом был мэром чикаго это тот человек который стоял у истоков обама кер который проталкивал и заявил что правда заключается в том что пока мы не изобретем вакцину карантин отменять нельзя это безумие а вакцину мы изобретем через год через полтора поэтому карантин должен быть полтора года и он как бы так, как бы так сказал, что в этом заключается правда, альтернативы нет, все полтора года. И я так подумал, ну что, что, что вообще произойдет за полтора года? То есть экономика стоит, а сельское хозяйство разрушается, там, скажем. Фабрики, мясокомбинаты остановились, значит, траки возить перестали, люди потеряли работу Фермеры, которые выращивают бычков, должны уничтожить стадо, поголовье, потому что их же кормить надо, это же деньги, а где их, брать денег-то нет Значит, все, поголовье уничтожили, те, кто выращивал корм для скота, кукурузы и прочее, значит, запахивают кукурузу, потому что ее девать некуда А, ш, а что дальше? То есть, этот, это, это коллапс такой, самый настоящий и все ради одной единственной цели свергнуть президента Но это же и ничего и находится и половина страны это поддерживает но потом скажем люди которые работают на мясокомбинатах это не высоко квалифицированные люди это минимальная зарплата я знаю там 15 долларов в час а сейчас они получают э, к плю... пособие по безработице плюс к ним 600 долларов в неделю от правительства от федерального то есть они сейчас получают больше не работая да. чем да. если бы они пошли на работу то есть у людей у которых этого нет как бы ну, стимул стимул работать просто вышибли уничтожили и все любой ценой в свое время билл мар э, комик известный сказал что он в принципе предпочел бы э, рецессию чтобы экономика рухнула лишь бы это позволило избавиться от президента трампа и это не просто слова это настроение или скажем во время первичных выборов в мичигане делали опрос и странный такой вопрос был чтобы вы предпочли чтобы метеорит упал на землю и уничтожил или второй срок президента трампа но ну, среди демократов делали опрос а 62 процентов избирателей сказали что они бы предпочли чтобы метеорит упал на землю ну, то есть я не знаю, это, у меня это не укладывается в голове. Это психически ненормальные люди. Они готовы умереть, лишь бы, лишь бы Трамп не не был переизбран. Ну как, или как? Или, или я что-то не, не понимаю. Может быть, вы сможете мне объяснить? Вот когда такой вопрос ставится, и когда они вот так отвечают, что это значит? Нет, но это действительно органическое неприятие такое. Но я еще. Обратила на это два года назад внимание, когда раскол был крайне жестокий и против Трампа выступили сначала именитые люди, там, типа Мадонны или Джорджи Клуни. Это были агрессивные выпады, то есть не просто ты антагонист, и ты не согласен с какими-то конкретными там, проявлениями президента, а ты испытываешь ярую ненависть и физиологическое, органическое неприятие. А это, конечно, под собой подразумевает явные такие экзальтированные проявления. Причем, если демократов, ну, как бы, ведь есть процентов 10 республиканцев, которые а, после а, ноября 2016 года, это те, которых а, сами себя, и мы их называем новотрамперы, у которых вдруг что-то перемкнуло в голове, я все время пытался как-то понять, я говорю, подожди, подожди, ты почему к нему так относишься, как будто он убил твою бабушку? ты никогда не голосовал за демократов ты голосовал за республиканцев он действительно он нетипичный президент мне порой тяжело его слушать мне не доставляет удовольствие его слушать его выходки но есть какие-то личные качества которые мне в нем не симпатичны но политику да. которую он осуществляет история современная история не знает подобных президентов вы посмотрите начиная там с бушей клинтон буш обама мы потеряли мы потеряли часть своего суверенитета мы наполовину уничтожили мы закрыли там 70 тысяч фабрик мы, мы стали 500 миллиардов долларов ежегодно так сказать терять в сторону китая мы перевели туда все производства мы доверили свое здоровье китайцам мы доверили свою безопасность китайцам они не являются нашими союзниками и нашими лучшими друзьями и все это, так сказать, под шумок, под шумок, кто-то на этом наживается. Я не знаю, там, скажем, возглавлявшая в свое время комитет по разведке Дайан Файнстайн, у нее в личным шофером 20 лет работал китайский шпион. Такое приближенное лицо. 20 лет работал китайский шпион, который работает. То сейчас скрываются случаи, то один профессор в одном университете, там, в Гарварде, работают на китайцев. Причем это уже люди, которым предъявлено обвинение. А сколько таких еще? То есть Китай может себе позволить, ну, мало того, что основная часть китайцев, которые приехали сюда, не те, которые приехали, когда строилась железная дорога великая, а те, которые приехали сюда позже, они по-прежнему лояльны Китаю. То есть в разговорах начинаешь понимать, что люди все равно, ну, в общем... И вот за, за за уже несколько десятилетий, за несколько президентских сроков, единственный президент, который объявил о том, что Америка first, то есть интересы Америки, он ставит превыше всего, и Конечно, мне да. нравится его выражение, когда он говорит, вот, начинает приводить примеры, что вот он не популярен в Германии, он не популярен там, он говорит, ребят, меня выбрали президентом Соединенных Штатов Америки, а не Германии, Италии, Франции, нет я президент соединенных штатов америки и я представляю интересы свои и отстаиваю интересы своей страны так же как там скажем канцлер германии отстаивает интересы своей страны это нормально своей. нет они с этим не согласны потому что к сожалению к сожалению многие политики в нашей стране научились зарабатывать деньги через китай и там лоббистов которые ходят по вашингтону и пробивают интересы китая просто немерено и тратятся колоссальные деньги поэтому поэтому не только демократы не восприняли президента а, трампа но и к сожалению республиканцы которые научились жить в оппозиции сказать продавать свои голоса потихоньку зарабатывать э, себе деньги при этом громко вы помните особенно показательным было вот это когда накануне выборов 16 -го года каждый сенатор, в том числе и сенатор Маккейн, ныне покойный, во время избирательной кампании. Кстати, он бы мог пролететь вполне, если бы его Трамп не поддержал. Трамп его индорс на этих выборах. И он восемь раз выступал и говорил о том, что вот, если мы на этих выборах победим, мы отменим Обама кер И потом, если вы помните, все сенаторы, ну, республиканцы проголосовали за отмену Обама кер И вышел показательно, так, демонстративно, с пальцем вниз Маккейн, и убил этот законопроект. Ах, грустно все это. Я у вас отобрал совершенно время. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень коротко скажу. Ну, там понятно, кто он благоприобретатель и всего того, что производится с Китая, это, в общем-то, известно и многим известно. Получается, патовая по ситуации страна скатывается в коллапс. И не пора ли, так сказать, сказать, что над всей Америкой безоблачный небо Ну, такие настроения. Спасибо большое за звонок. Вообще, у значительной части населения это вызывает протест, потому что, я еще раз говорю, хорошо быть бюджетником, сидеть дома и получать зарплату. А если ты зависишь от бизнеса который, который, ты, который ты построил который ты лелеял и потом оказался у разбитого корыта и теперь губернатор штата тебе говорит не, не не не, не, сидеть сидеть потому что у него другие интересы и у него интересы причем они политические интересы к сожалению потому что эту проблему можно было решать по-другому Вот вы говорили я слышал об этом я читал эту информацию слушал пресс-конференцию медиков которые говорят что Карантин вообще изначально, карантин подразумевает э, под собой изоляцию больных людей. Вот что да. такое карантин. Изоляция больных людей, а карантин здоровых людей, это значит превращать здоровых людей в больных, в потенциально больных людей. Потому что, действительно, если в изоляции находится длительное время, иммунная система down, потом вышли, и тут же массово все заболели. И, и боюсь, что специалисты, которые прогнозируют нам вторую волну, в, скажем осенью они рассчитывают именно на это именно Конечно. на это. это неизбежно произойдет и тогда у них будет опять возможность поговорить ну вот посмотрите президент открыл страну вот вам пожалуйста вот результат давайте может примем еще успеем один звонок добрый день – Здравствуйте, спасибо за передачу. А я вот, продолжая вашу мысль, скажу, потому что мой муж пошел сегодня в Минард, и его не пустили, потому что он не имел маски. Ну, конечно, он, какой -то, он такой, ну, как-то, он американец, и он, ну, вот такой, живет он, и, и он говорит. Хорошо, ну, а что будет следующее? Вот, Сергей, сегодня они говорят, что всем маски, и шесть фит от одного и другого. Он говорит, я буду шесть фит ну, от этих людей... Ну нет у меня маски. Ну, вы не можете зайти в магазин. Как это в Америке вот такое Вы мы могли бы думать в других странах, но в Америке вот такое чтобы тебе сделали. И вот мне кажется другое то, что вы и продолжаю вашу мысль. Следующая будет вакцина, и говорят нет нет нет, а Улвасада, они не говорят, что Гейтс уже готовы с вакциной уже в сентябре будет вакцина. И эту вакцину они тоже, я не знаю, или ваши гости, она из Москвы. Я слушаю такую женщину Фиона Людмила Кузьминична Фионова. И вот он, она рассказывает, что вакцины, они хотят повакцинировать, всем с, с вакциной какие-то чипы дать, потому что они не хотят людей, которые мыслят. Они хотят всяких вот стадо баранов, которые могут они манипулировать. И вот я уже всякий плю. но Я услышала вашу передачу и думаю, господи, вы извините, но я хотела высказаться, потому что никогда такого не было, чтобы в Минард или в другой магазин вы должны идти с маской. Какая маска? И вы правы, что надо изолировать только больных людей. У нас не будет иммунитета. Если вот сейчас вот вылетит, хорошо, чтобы не было вспышки. Не дай бог, чтобы не было вспышки. Но демократы, они только и ждут, чтобы что-то произошло. Спасибо. Ну, извините, Спасибо. я уже ничего, переборщила. Ничего уже... Спасибо вам за передачу. Спасибо. Дай вам бог здоровья. Спасибо. Ну, вот примерно такие настроения у одной части населения и диаметрально противоположные. Одни, э, так сказать, потому что хотят, мечтают о том, чтобы Трампа не было, а другие, потому что действительно запуганы и боятся, что очередная вспышка, у них есть близкие, родные, которые с, с, с ослабленным иммунитетом, там с сопутствующими какими-то болезнями. Я тоже отношусь к группе риска, на самом деле, и по возрасту, и по состоянию здоровья. Но действительно... Вот то, что официально говорят, я отношусь к группе риска, поэтому, ну, стараюсь как-то ограничить. Правда, нам одно время запрещали даже на рыбалку ходить на лодке. Я думаю, ну, Господи, какое безумие. Значит, в магазин я могу пойти, причем маски обязательными стали вот с 1 мая. Это как бы губернатор распоряжения, с 1 мая все магазины должны, ну, обслуживаешь, если население, то предупреждать, что только в масках. То есть маски с 1 мая, в магазин можно было ходить, то есть работали большие магазины, там Walmart, где толпа народу ходит, всякий народ. В магазины ходить можно было, а выйти в парк или выйти на озеро на лодке было нельзя. Это безумие. Свежий воздух, кусочек солнца поймать, что может быть лучше? Нет, этого нельзя. Ну, то есть я, я не знаю, порой действительно какие-то странные вещи. А вот самое неприятное, это то, что то, что мы некогда свободная страна, ну действительно такой пример свободной страны, даже с Европой не сравнить. В Европе не, не было того, что было в Америке. И мы превращаемся в такое стадо, которым управляют, которым <свободный> которого которое лишают самых элементарных прав и свобод. То есть ты не можешь американцы всегда могли сделать выбор хороший или плохой и нести за это ответственность собственно этим америка всегда отличалась то есть конституция была написана с одной единственной целью ограничить права правительства то есть это такой негативный свод законов для правительства не, не не обусловить поведение граждан а ограничить права правительства и все это со временем настолько поменялось и теперь ты, ну то есть начинается с мелочей, там, скажем, ассоциация домовладельцев тебе указывает, какой высоты ты можешь забор поставить, какого цвета, какое окно поставить, какую дверь поставить, э, какого цвета крыша должна быть, какое дерево ты у себя на участке можешь посадить или какое спилить, получить разрешение на то, чтобы поменять ванную, поменять розетку в, в деревне, прийти в вилоч, просить, чтобы тебе дали пермит. На, на... Вот это начинается с мелочей. И заканчивается черт знает чем. Так поплакался я вам. Я смотрю, у нас все линии горят, но к сожалению времени больше не осталось. и на Сергеевна, огромное спасибо за то, что вы нашли время и Сегодня, мне кажется, был ваш бенефис, и так здорово, что люди выплеснули, что у них наболело, и особенно трогательно, что вам присылают донат, да. я бы хотела еще призвать людей действовать более активно, потому что вы человек все-таки скромный, а радиостанция все-таки в плачевном состоянии, и это здорово было бы, если бы каждый какую-то посильную, пусть даже крохотную сумму, потому что из маленьких ручейков складывается огромная река, и мы были бы вам признательны, если бы вы могли... Безумительной радиостанции всем, чем вы можете. Потому что вместе люди огромная сила. Я действительно очень благодарен своим слушателям. Спасибо. Спасибо вам.